Всем привет, должен предупредить, что сейчас будет не детская песня, но все-таки юмористическая. Поэтому просто уберите детей от экрана и поехали. Вот кто-то снимает видос на мобильный, он хочет понравиться, пыжится сильно, но звук ковнец, и картинка туда же. К тому же ты видел такое однажды. Тебе не зашло и вообще не сходило. А автор похоже, ну просто скотина, он выложил это к тебе на YouTube. И шпидер какой, захотел он к дудю. Поставьте лайк. Поставь дизлайк, такую срань, ты не просил, да ты суров, но справедлив поставьте поставь дизлайк, изо всех сил. А вот надевайся почти, что святые, такое не негоже смотреть на сортире, вообще при просмотре желательно встать, как в развитых странах, едить вашу мать. Ребята серьезные прям не на шутку природу блюдут, помогают малюткам. Нужны много денег, нужны волонтеры, Нельзя пройти мимо призыва такого! Расшарь видос, расшарь видос, ведь ты за добрые дела, им было нужно, ты помог, теперь им легче навсегда. Обещает политик формации Новый он выборы вносит, нам выбор здоровый и чтобы с колен поднялась страна Ему вся поддержка народа нужна Нужны ему подписи за кандидата И голосовать очень нужно, ребята Нужны наблюдатели от каруселей И митинг поддержку хоть там отметили. Тут не поможет даже лайк Ты так уже не мелочись И чтобы мощно поддержать а расшари, видос и подпишись! А там все вообще наводнением смыло, а Здесь мировое наследие спалило. На шарике нашем везде неспокойно, А всканешь домой, так становится больно. Есть жесткий видос, как кого-то метели, Да те рисовали и сразу же сели. Один пострадал, хоть подкинут наркотик, А этим его привезли поработать. Вот этот край! Вот это борщ. Ты так терпел, ты долго ждал Теперь вставай бей прям в кость Поставь их всех на аватар Читают рыбчину богатые парни Про то, что они все богатые парни А это вообще гениальней шипит И эти две мысли не грех повторить Как все они жестко трахали, сука Что было тебе с твоей сукой наука Как Роза, они, а говно значит вы И чисто для форса you are piece of shit Поставь им лайк, оставь коммент Пиши про то, что знают жизнь Скачай альбом, донать на клип В общем, как спели, постаси. В общем, конечно, после такого видео я могу призвать вас только к одному Поставить ему лайк, расшарить видос И, может быть, добавить коммент Потому что, как вы поняли, это очень важно если кому-то очень сильно хочется до этого момента, можете поставить даже дизлайк. Если это возможно, можете поставить и лайк, и дизлайк. Как вы понимаете, это очень сильно меняет судьбу людей. В частности, мою. Я серьезно. Но... Во всяком, во всяком случае, ребят, можно подписаться уже на всякий, вот реально, вот досмотрели до конца, вот до этого момента, но вот здесь уже прям вот на кнопку нажать, она где-то вон там находится. Прям нажми подпишись, мне приятно, тебе не сложно. Потом можешь и не смотреть эти видосы, но у меня хотя бы будет плюс один подписчик. Спасибо тебе заранее, а всем, кто подписан и не отписался, вообще вам памятник я оставлю нерукотворный в виде этой гитары. все до следующих встреч, пока! Come on, go.